Видимо, старт, а просто обычно же как бы, типа, должны быть ножи на дасте для того, чтобы определить карту, а после этого должны быть ножи уже на определенной карте за сторону. Ну, короче, окей. Я же говорю, что, в общем, Дуримар, он, ну, такой как бы специфичный очень администратор. Команда Rising Esports начинает в атаке, и в таком случае тео закономерно начинает в обороне. Первый пистолетный уже оказывается в самом разгаре, и атака успешно заходит на точку Б. Здесь же начинается перестрелка на нижнем парике, противный забирает Рейдена. И тем временем четыре игрока атаки Ой-ой-ой, Тами Как по таймингам вовремя Заходит в спину к своим оппонентам Делает два минуса на третьего Его, к сожалению, не хватает, как и его тиммейта Увы ах Но пистолетку команда Тео, -Тео проигрывает да, Тайтлайф, они мне не пишут карту после первых ножей почему-то. Так ты должен был... Ты же админ. Ты должен был их сразу ввести в курс дела. Ты должен был им сказать. Так, ребята, на ножах сейчас играем на карте Даст-2. Играем ножи, потом меняем карту на ту, которую вы выбрали. И потом играем ножи за сторону. И тогда, по идее, никаких косячков бы не было. бы. Солнышко мое, э, горячо любимая, супруга моя... Приветствую. Тео Оргазм. Да, кстати, сейчас нужно обязательно познакомиться с никнеймами ребят и с ребятами вообще в целом. Три минуса от команды Rising Esports при выходе на точку А. Ну, в общем-то... В общем-то... У Тео Тео здесь, конечно, не наблюдается хоть каких-то возможных вариантов развития событий. плюс минус позитивных. Ну... Карасиос умудряется забрать Джуванши, но это пока что только единственное, на что хватает Карасиоса, поэтому 2-0. Составы на ваших экранах. Rising eSports. Это принц. Наказу. Или накажу. Вот, блин. Учитывая, что сейчас все очень любят ставить себе всякие... Всякие анимешные никнеймы Вот как, как это понимать? Наказу или, нак, или или накажу? Не знаю, как правильно читать Рейден, Skills и Дживанши В общем, да, вот такой состав у команды Райзенки Спорта Команде Тео давайте в следующем раунде Они, между прочим, начинают раунд весьма и весьма неплохо Делают энтрифраг, как минимум И при этом не последовало размена от команды Rising ESports, Что очень важно Отличный хэдшот от Тамика, правда, все-таки Тамика разменивают, но тут ситуация, конечно же, для Тамика была безвыходная, выжить после такого было невозможно. Минус от оргазма, ответный фраг от скиллза, и далее 2 в 3 с перевесом за игроками обороны. Ну вот, теперь перевес уже отняли игроки коллектива Rising Спортс и накажу, вот, накажу, спасибо большое. Ну что, 2 в 2. Ретейкнут ли игроки обороны с диглами. у двух игроков с автоматами Калашникова? Ну, тут, конечно, сложно представить, как такое может получиться, но в теории все возможно. Накажу. Наказывает первого, не наказывает, правда, второго. И вот тут скилс Главное, конечно, сейчас играть максимально осторожно и выдержать паузу хотя бы в 2 секунды, чтобы не хватало времени на дефьюз соперников. Именно так и получается. ЗХ на русском Ж. Я прекрасно осведомлен об этом, товарищ Шерос. Но просто вопрос. Были иногда такие случаи, когда такие вещи. Именно, да, то есть вот писали просто вот наказу, а потом говорили мне, что это. Ну, как бы, то есть, накажу, да? И вот как бы вот именно такая сейчас ситуация и получается, да? Не хватает немножечко одной буквы. Ну, ладно, в общем, накажу и накажу, как бы, бог бы с ним. Зато можно потом будет сделать клип-мувик с моим судейством. Кстати, да, Володь, кстати, да. Итак, 3-0 и полноценный девайсный раунд, дамы и господа, мы летим вперед ногами, а может быть, и может, и не вперед ногами. Но, во всяком случае, вперед ногами только что вынесли двух игроков команды Rising Esports. А вот на очереди и третий. Выход на точку Б оказывается фатальным для атакующей команды. И Рейдену остается, ну, вероятнее всего, просто бежать с точку как можно дальше. В противном случае он просто на ней погибнет. И Тео-Тео здесь просто не оставляют никаких шансов своим соперникам. Здорово, лысый с Кнайф ТВ. Толя, бро, приветствую. Спасибо большое. Приветик, хорошего комментирования. Сашуленька, приветик. И тебе приятного просмотра. Толя, бро, спасибо за подписочку на Твиче. Итак, теперь уже Rising и с экономическим раундом и одним калашом у скилса открываются на точку А. Вопрос, целесообразно ли подобный раунд проводить на точку А? Ну, конечно, мне кажется, что проще было бы разыграть его на споте Б. Уже снайперскую винтовку отжал. Игрок с ником «Накажу». Карасиус ä, при этом пытается найти возможность сделать еще один минус, так как один фраг он уже оформил. И была сейчас возможность, но нахожу перестреливает игрока обороны. И таким образом мы получаем, опять-таки, временное равенство. Ошибка, грубейшая ошибка от Скилза. Должен был убивать противного, но как-то вот противному удалось пережить этот перестрел. А, так, 3-2 и состав команды Тео. Тео я, кстати, вам так и не... Озвучил это оргазм противный Тамик Карасиос и вот не знаю демон или демон. Вот угадай елки палки демон он или демон? Но скорее всего наверное демон, потому что демон пишется через букву И, поэтому будет демоном. На этот раз ä, Rising eSports приобретают уже два девайса стало немножко получше видимо с деньгами и ребята решили что к калашу еще бы и галил было бы неплохо докупить. Ситуация 3 в 3 при поставленной бомбе ретейк от команды тео, -Тео Ну, по-любому будет. Сто процентно. Э -э, глупо даже надеяться на то, что парни... Ой-ой-ой! Не успевает Карасиос начать стрелять по оппоненту. Дживанши разменивает погибшего Рейдена. Тамик последний. Но Тамик, как вы понимаете, вообще не спешил на ретейк. И, к сожалению... Ничего уже ему не спасти Все, тлен, печаль, боль таскать тоска 4-2 в пользу коллектива Rising eSports. Но для них, конечно, здесь никаких грустных ноток найти невозможно Тут скорее, конечно, минорные ноты сопровождают команду Тео-Тео Так как они в данный момент находятся в сильной стороне И при этом проигрывают в начале матча Так, Надир Как просили Передаю привет Ситоре не знаю, кто это, но в любом случае большой-большой привет и крепкого здоровья желаю. Это самое главное. Крепкое здоровье, оно вообще, в принципе, важнее всего, на самом деле, как выясняется. Рейден, минус теу оргазм. Вот так вот. Оргазмировать мы будем, как говорится, на скамейке запасных. Ничего не поделаешь, но игроки обороны, в общем-то, достаточно закрытые позиции избирают для удержания спота Б. Поэтому... Возможно, будут сложности с тем, что Бомбу все-таки удастся поставить команде Rising Esports. Но это только возможно. На самом деле, дальние позиции на карте Трейн — это вполне себе нормальный стиль удержания любой точки. Но в этот раз все-таки Rising Esports оказываются более проворными. И с точки зрения перестрелки, ну, немножечко более меткими, что ли. Видите, Тамик сейчас имел возможность сделать минус без потери своего лайфбара, но остается 21 хп и минус все-таки оформляется. Тем не менее, это не помогает а, достичь победы в раунде. 5-2. Ярослав, приветствую и вас тоже. Насколько я понимаю, это вы опечатались, да, и вовремя успели удалить сообщение. Но я его все-таки успел прочитать, поэтому точно знаю, что вы обращались ко мне. И, кстати, кстати, кстати, э, Юра, с Юрой я не поздоровался, Юра же ведь тоже был в чатике, Юра, привет тебе большой, я надеюсь, ты все еще где-то здесь, и ты на меня не сердишься, что я с тобой не поздоровался Дима, приветствую, ну а у нас очередные фраги от команды Rising Esports И администратор данного матча, он же Судья, он же Дуримар, высказывает мнение, что Rising по, сель... по стрельбе все-таки превосходят команду TeoTeo -Teo. Вполне себе возможно. Я бы не стал пока что, конечно, делать какие-то умозаключения. Тут, скорее, порой где-то можно ошибиться в позиционировании по прицелу, да. Не обязательно, что ты стреляешь хуже, просто прицел держал не на том уровне. Но это, опять-таки, конечно, уже говорит об глобальном уровне игроков. Чем больше ошибок, тем уровень ниже соответственно. Ну, демону тут тоже как бы ничего не светит, диффузов нету, поэтому даже если ему сейчас и позволят спокойно дефать бомбу, а победить он уже, к сожалению, не сумеет. А это означает, что это шестой раунд для коллектива Rising Esports. Санек, что там по Блит? А, Дима пока неизвестно. Насколько я понимаю, до сих пор еще не ясна судьба команды Блит. И... Как мне кажется, даже сами администраторы еще пока не в курсе вообще, что с ними будет и что с ними делать дальше. Александр, когда еще будут стримы по КС 1.6? Ярослав, каждый будний день до 1 февраля включительно. Вот каждый день, кроме выходных. В ближайшем обозримом будущем КС -а будет много, одним словом. Снова точка Б. Точка Б, которую очень успешно получается захватывать у команды Rising Esports. Как вы видите, она продавливается, в принципе, на раз-два. И демону с Карасиозом, э, вероятнее всего, даже и не стоит направляться к точке Б. А лучше уйти куда-нибудь на сейф и попытаться спасти автомат Калашникова и ФАМАС, который имеется в руках. Ну, в общем-то, эти девайсы в следующем раунде могут сослужить службу хоть какую-то. Но если сейчас их потерять, то, ну... Эфемерные, так скажем, надежды на то, что кто-то где-то оформит ретейк. Ну, бессмысленно от слова, конечно же, полностью, да. Бомба взрывается, и все, никаких ретейков, разумеется, никто делать не стал. И удалось, что самое главное, спасти оба девайса. Когда начнется нижняя сетка, нижняя сетка, точнее, матчи нижней сетки стартуют, по-моему, если я не ошибаюсь, во вторник. Там 1.32 сначала начнется, потом, ну, на, в общем, со вторника будет играться только Короче, давайте вот так в двух словах просто объясню и скажу Ситуация такова, что сначала мы смотрим все матчи верхней сетки до финала верхней сетки включительно А потом переходим смотреть матчи нижней сетки, ну и как следствие до гранд-финала Так мы это и будем делать тем временем, не самый на этот раз уже удачный выход на точку Б. Я вот похвалил команду Rising Esports э, за то, что им удается точку Б практически без борьбы занимать. Но в этом раунде такого не произошло. И более того, без борьбы как раз-таки Rising Esports провели этот раунд, но только в свою калитку. И здесь было все плохо. Сань, здорово, чат, привет. Э, Виталий, привет большой тебе тоже. 7-3. Слабовато, конечно, я бы сказал, для сильной стороны, но мы еще не видели окончания первой половины. И в теории можно представить себе ситуацию, в которой Тео-Тео э, дойдут до счета э, 8-7 и выиграют первую половину. То есть это пока на данный момент возможно. Тут скорее, конечно, вопросы к тому, что можно ли это реализовать. Смогут ли тео то это сделать? Ну, отдача почему-то непонятно, почему отдача точки А. Насколько я вижу, абсолютно никого из игроков команды Тео, э, Тео, нет вблизи точки. Разве что вот в бане у нас сейчас находится Тамик. Хороший хэдшотер раздает Тамик, три минуса, а тут это поворотище. Ну что, накажу, уже, естественно, здесь никого не накажет. The Bomb has been defused и 7-4. Вот так вот. Не всегда, товарищ Владимир, вы правы. Как вы можете сказать, Райзинг и спорт сильнее по стрельбе, но в таком случае почему э, у команды Тео Тео начал появляться небольшой хотя бы, но все-таки винстрик А он есть Его, может быть, и не сразу можно заметить, но он есть Снайперская винтовка у Демона, кстати говоря, появляется, а это уже на секундочку контроль дальних дистанций Если, конечно, Демон будет попадать, а не промахиваться, это очень важно но позиция, естественно, у него хороша для приема данного раунда, потому что раунд будет разыгрываться на точку А как раз туда, где сейчас демон и находится. И это АВП не промахивается. Минус нахожу. Энтри получен. Ну и тут чисто логически, понимая э, тот факт, что есть АВП на точке А... Логичнее всего, команде Rising ESports, конечно, бы представлялось мне сыграть точку Б. Но почему-то Rising, добежав до спота Б, обратно убегают на точку А. Ну, мне кажется, что Райзинги сейчас запутают сами себя такими перебежками постоянными. Тем более игрокам обороны перетягиваться здесь ну, максимально просто и быстро. Это все-таки карта трейн. Это не мираж, где перетяжка занимает какое-то существенное время, не тот же самый даст 2-й. Поэтому, ну, на трейне ты просто стоишь в бане, и ты 10 шагов влево, ты уже на споте Б, 10 шагов вправо, ты уже на споте А. Пройти и поставить бомбу хотя бы, наверное, является основной задачей для команды Rising Esports, чтобы зацепиться за этот раунд. Рейден сумел забрать Карасиоза, но пока что численный перевес сохраняется за игроками обороны. Демоны тамик по минусу по Дживанши и Рейдену, и скиллс остается последним. Он, кстати говоря... Данил не самую, на самом деле, хорошую позицию для спасения этого раунда. Он просто банально сидел на бомбе и надеялся, что ее никто не заметит под ним. Но так не удается сделать. В результате 7-5 какая-то интрижка все-таки начала появляться. Райзинг скорее опытнее. Тео вроде как с паблика, да? Ну, этой информации я, к сожалению, не располагаю. Поэтому верю, охотно верю Бесику, что, скорее всего, он меня обманывать не будет. Саня, Санечка, Санечек, здравствуй, чатик, добрый вечер, Витя, приветствую, приятного просмотра, господин Виктор. Здорово, это первая игра, 2 это привет, да. 12 раундов позади, статистика игроков на ваших экранах, дамы и господа, и появляется ответная АВП в руках скилза. Ну, здесь, конечно, нужно просто выходить на префайре на шестую линию и, собственно, забирать э, игрока обороны, находящегося... На ней, потому что, ну, там, по дефолту Практически всегда кто-то достает. Оргазм из сайда забирает Живанши, Следом пытается забрать еще кого-то Но в это же время, в это же самое время Бомба все-таки встает На точку Мне кажется, немножко поспешная постановка бомбы Но, однако, сути это не меняет Победа все-таки за командой Rising Esports И победа не только в раунде Победа также и в первой половине Достается именно им И тут, конечно, проблемки Проблемки очень интересного характера у команды Тео у Они проиграли сильную сторону. И во второй половине однозначно будет проблемка. Проблемка такая, серьезная. Если стрим начался 18.00, то как ты думаешь? Райзинги первый раз на Турике, да? Ну вот, кстати, СНГ тоже впервые участвовали на турнире. Который, это команда, которая проиграла команде Блит вчера. То есть приятно, что появляются новые команды, и они впервые принимают участие на каких-то турнирах. прошу прощения. Тамик и оргазм по минусу. Накажу остается последним, его расстреливают в три автомата, и все-таки расстреливают в результате. Полученный демейдж приводит к смерти, 8-6, и последний раунд. Первой половины, дорогие мои друзья. Также хочу еще раз напомнить, второй матч будет в 8 вечера по московскому времени. Да, дорогие друзья, у нас будет огромнейшая-огромнейшая пауза между следующим матчем и текущей игрой. Ну, вполне возможно, она будет большой паузой. Тут, конечно, вопрос от... зависит все от того, насколько быстро данный матч закончится, но здесь очень и очень... Хороший и качественный прием от команды Тео у Тео. В общем, выход получился, как мне показалось, вполне себе плохим у команды разинки Спортс. Тео-Тео продемонстрировали, что, в общем-то, принимать-то на самом деле они умеют. Только почему они раньше это не делали, лично для меня остается загадкой. Ну, первая половина сыграна, и для команды Тео-Тео она... Проиграно, к сожалению. Енот Зверь, приветствую вас. Я, кстати, вчера обратил внимание, вы меняли же, да, вчера никнейм свой э, на Ютубе. Помнится, я просто зашел потом в аналитику, увидел никнейм, который донатил мне вчера деньги. И немножко был поражен, потому что там было написано совсем не енот зверь. Ну что ж, второй пистолетный раунд в этой встрече, дорогие друзья, и райзинга начинают с энтрифрага. Убив оргазма, Дживанши выводит команду в численный перевес. И, в общем-то, ну, начало-то, как говорится, многообещающее, да, но если бы не минус от противного. Он хоть и противный, но во всяком случае команде своей помогает не на шутку. Карасиос забирает принца и 3 в четыре. Дальний и очень качественный минус от скилса. Накажу минус тамик. И, к сожалению, численный перевес от команды ТОТО в общем-то, ушел. Ушел, правда, не настолько уж и далеко. При этом, опять же, поставлена бомба. Райзинги тут, конечно, допускают серьезную ошибку. Отдавая частично экономику своим соперникам. И позволяя поставить им бомбу в надежде на то, что удастся ретейкнуть. Ретейкнуть-то, может быть, и удастся. Но надо понимать, что... Ну вот он, да, как бы все, ретейк оформлен, окей, но соперники поставили бомбу, у соперников теперь появится ранний байраунд, и радоваться этому или не радоваться, я не знаю даже, честно сказать, это осложнит определенную игру команде Rising Esports, но справедливости ради я все-таки хочу высказать уважение команде Teo Teo. Даже если это для них действительно первый турнир. Отыграли они пистолетный раунд в атаке на Инферно. Inferno... Ой, на Инферно, прошу прощения. На карте Трейн, конечно же. Очень здорово. Но ну, не каждая команда может все-таки добежать до точки и поставить а, бомбу. При этом еще и находясь а, в численном меньшинстве. Ну, слоу раунд сейчас, собственно говоря, а, у нас здесь намечается. От коллектива Тео, И здесь даже есть сверхранний галил. Ну, я всегда обычно против таких идей. Потому что один девайс по большей степени ничего здесь не зарешает. Это более просто как выглядит как потраченные деньги. Ну, ладно, под точку Б зашли, посмотрим. Может быть, все-таки этот девайс и зарешает. И как вы видите, минус от этого Галила уже прилетел. Минус от оргазма. Ну и оргазм, я не знаю, что должен делать оргазм? Делать энтрифраги или все-таки от... прикрывать тиммейтов? Ну, в любом случае, с задачей команда Тео не справляется, как бы это не было прискорбно. 10-7 в пользу Райзинг Еспортс. Чей пик? Пик команды Райзинг Еспортс. Даже выиграли именно они. Енот-зверь, я твой фанат, пишет Виталя. Полностью согласен, я тоже фанат енота-зверя. Я буду копить на Жигули, мечта моя. В общем, может, тоже стану блогером. Енот, зверь, обязательно поделитесь ссылочкой. Я непременно подпишусь. Буду вашим фанатом. В первых рядах буду смотреть ваши видео. Странно звучит, что должен делать оргазм. <смех> ну, определенно, конечно же, приносить только позитивные эмоции. А противные вместе с Карасиозом остаются в паре. И пара, конечно-то, может быть и перспективная. И даже бомбу, может быть, сейчас Карасиоз успеет поставить. И успевает ее все-таки поставить. Но, к сожалению, прям тут же выхватывает в лобешника от скилза. И раунд заканчивается очередным провалом. 11-7. Но мне нравится хотя бы оптимизм команды тео Они достаточно быстро и серьезно умудряются постоянно добегать до точки и ставить на ней бомбу. Конечно, ретейк у команды Райзенки и Спортс постоянно проходит, и они, в общем-то, постоянно выигрывают раунды. Но Тео-Тео уже, знаете ли, добиваются того, как я уже говорил, да, что, ну, типа, не каждый такое может. Реально, прям, не каждый такое может. у нас далее? А снайперская винтовка у Скилза, и чек сотни ничего не дает, выход последовал на точку Б, неожиданный, и надо было бы вот сейчас уже пушить, пока игроки обороны еще не перетянулись, но здесь, конечно, видно, что немножко не хватает опыта команде Тео-Тео. Нет чувства, да, вот того момента, когда все-таки выходить или продолжать сидеть. Сейчас тот самый момент, когда надо было пушить, но пушить почему-то никто не решился. Все испугались всего-навсего одного смока. Оргазм забирает на кожу и ответный минус от Принца по все тому же самому оргазму. Ситуация 3 в 3. Принц забирает еще и демона. И теперь уже бомба выпадает на скат нижней волны. И как бы до свидания, говорит всем Принц. Просто уничтожил практически всю да, команду. Жесть какая-то... но жесть какая-то она. все таки Мне кажется, это слово применимо в данной ситуации, честно говоря. Райзинг за КТ вообще разваливают. Ну, сейчас были близки, конечно, они к провалу. Но стараниями принца... Провал отодвинут куда-то далеко. Что ж... Снова выход и выход на точку А. Ну, ожидаемо, что снова выход. Как бы это идея Counter Strike Здесь нельзя без выхода. Но заход через шестую линию пытаются законтрить хоть как-то райзинговцы. Но пока что все мимо. Численный перевес достигнут атакой. И в данный момент он только лишь закрепляется. Двукратный перевес, если быть точным. Но принц убивает противного. А следом убивает Тамика. Дживанши минус оргазм. И... Боже мой... С 16 хп выживает лишь только Дживанши. А это означает 13-й раунд для команды Rising Esports. Ну, вот сейчас, согласитесь, по-моему, ну просто ультра максимально круто тео, тео провели этот раунд. Насколько я успел заметить, там не у каждого игрока были девайсы. И даже при отсутствии, в общем-то, автоматов, парни поборолись, я считаю, вполне себе на равных. Ну, то есть не стыдный раунд. Для экономического. Грац. Грац обеими руками. Но при этом, конечно, не стоит забывать, что победители это в раунде все-таки Rising Esports. И даже такой жесткий и быстрый раунд ребята сумели принять. И это тоже очень и очень воодушевляет. Карасиос минус рейда на скилл с принцем. Ну, просто не оставляют камня на камне от коллектива Rising Esports. Да Да ладно, Тамик, Ай! Я так за него переживал, я думал, он сейчас просто там настреляет пол команды, но снова мимо, К несчастью, снова мимо. Я честно хочу жигу 21.07, но стройка на даче диктует правила на на, на вас 21.04. Ну четверка что тоже неплохая у меня вот например Тест ездит на четверке, чё вообще боевая машина. Ее как бы там и усадить куда-нибудь не, не жалко как бы и при этом при всем Относительно вместительное Ну, типа, по работе, например Как, как бы ему кататься Вообще прям зашибись Покажите тап Пожалуйста, смотрите, вот вам тап Но смотри, здесь, конечно, положа руку на сердце освобливо ты не на что а, Все в минусе у команды Тео-тео, кто-то просто в чуть большем минусе Кто-то в чуть большем чуть... Кто-то чуть в меньшем а кто-то чуть в большем, но все в минусе. Ну, а у команды разинг все, абсолютно все, имеют положительную статистику. Поэтому, ну, собственно, да и счет говорит сам за себя. 14-7. И при 14-7 мы с вами видим ситуацию 1 в 4. Да, конечно, оргазм может забрать четверых соперников и принести восьмой долгожданный раунд команде Тео-Тео. Но тут вопросов прям вот появляется, ну, очень много на самом деле. Как... Достичь этого, если вот на винте все заканчивается одним выстрелом снайперской винтовки. 15-7. К сожалению, Тео-Тео пока что э, не открыли счет э, в... В чем? Во второй половине, елки-палки, 7-0. Прайзинги пока что уничтожают, и вот здесь Володя высказывает... Володя Дуримар, хочу обратить внимание. Администратор данного матча высказывает подозрение, что принц странно стреляет, похоже на аймбот. Ну, этим, я думаю, будут заниматься специализированные люди. Они проверят, есть ли там какие-то аймботы, чтобы вдруг, если против команды ТУТУ Тео играют читаки, чтобы их забанить, а если это не читаки, чтобы отвести от них всяческие подозрения. Принц минусует оргазм от а Живанши, забирает Карасиоза, и тут же Принц забирает еще и демона ко всему в догоночку, Хедшотик по Тамику, и противный остается последним, но игроки Тео, Тео уже покидают сервер, как бы не доверяя своему тиммейту, и не веря в то, что он затащит. Ну, такой себе, честно сказать, спрейдаун получился от а Живанши. Приносит 16-й победный раунд своей команде. Победа зафиксирована за командой Rising Esports. Но, как я понимаю, возможно, будут какие-то разбирательства касаемо чистоты и честности данного матча. Я, конечно, надеюсь, что подозрения окажутся абсолютно вот ни о чем. И никому не прилетит дисквалификация. Но пока что, по факту, вот, имеем то, что имеем. Команду Rising Esports выигрывает... У команды тео и проходит в четверть финал. Но если там действительно, конечно, какой-то софт у кого-то найдут, в таком случае Райзинг будут дисквалифицированы и команда тео пройдут в четверть финалы. Но этот вопрос будет решен уже сегодня вечером. А почему сегодня вечером? Так как четверть финал начинается уже завтра. И, и послезавтра, собственно, вот четверть финал будет идти.